В процессе покраски BMW очередь дошла до фар 39 2000 год прошла немало и фары соответственно сидят пескоструйный можно было их просто заполировать они в принципе не мутные просто пескоструйный и уже было бы неплохо но хочется добиться шикарного результата вот фары замотованы 2000 -й. по идее можно было бы уже полирнуть пастой и радоваться но вот смотрите все-таки останутся вот небольшие кратеры если полирнуть прозрачность вернется но вблизи будет все равно не очень можно сделать как делают некоторые специалисты они просто протирают наждачкой пластик до тех пор пока все эти кратеры вот не стираются но это очень глубоко и стирается верхний слой который держит ультрафиолет а соответственно и потом фара вернее пластик фары мутнеет вот я их пару раз делал по-другому мне понравилось и хочу на своей машине тоже сделать так сейчас все эти кратеры я просто залью лаком очень жирно залью чтобы можно было потом заполировать и увидите, что получится. Лак хочу попробовать вот такой, U-POL 2081. Он очень плохо растекается, особенно если не использовать разбавитель. Но если он плохо растекается, значит его можно хорошо толстым слоем положить. И при этом он просто не стечет с фары. Я надеюсь на этом выиграть слой, как раз чтобы закрыть все эти ямки от камней на пластике. Вот он уже разбавленный. Думаю, 50 грамм мне должно хватить на две фары. Фары под лаком. Лака ушло по 50 грамм на фару. Можно было, конечно, еще лучше сделать. Вот здесь не до конца залилось. Это видно. То, что белесое стало видно, это пыль изнутри фары. Ее нужно будет еще вымыть. Даже без полировки фара стала прозрачной. небольшие пылинки. Но и в принципе, можно будет убрать потом полировкой. По с тем, что было, фара практически как новая стала. Ну и та, соответственно, тоже. Лак еще не до конца высох. Ну, это пола ушло 100 грамм. Хорошего лака ушло бы грамм 50 в общем. А здесь получилось 50 на фару. Окончательный результат будет после того, как лак полностью высохнет. Я не трогаю обычно недели две лак, чтобы он нормально высох при 20 градусах. И в, итоге, в конце потом... Выполировываю все это. И фара становится с двух метров вообще неотличима от новой. Нихуя овозя. А ты фары Горизонтально они смотрятся еще лучше. Так они и будут смотреться на машине. Есть, конечно, небольшой косячок в плане вот такой переходика, ступенька по лаку. Но здесь будет накрыто, с боков накрыто, везде накрыто. Короче, об этом буду знать только я. Потом на драйве в журнале, когда машина будет готова, увидите окончательный результат.